Всем привет! Сегодня хотел бы вам рассказать про партнерскую программу на YouTube, а именно о компании AIR, которая подключена сам. Подключился к компании 18 декабря и в принципе доволен. Что, какие бонусы мы получаем от партнерской программы? Ну то есть она решает за вас любой вопрос. Например, у вас утрали видео, да, вы пишете им, они решают этот вопрос. Ну и наверное основной бонус это получения денег за ваши видео, то есть за 1000 просмотров вы можете получить от 1 до 10 долларов. Чтобы подать заявку, достаточно э, перейти по, по ссылке «Меня под любимым видео», вот, мы видим «Стать партнером» и просто переходим по ссылке. И дальше вы просто заполняете анкету. Ваше имя, email, канал на YouTube, фамилия, skype, кого подписчиков, дата рождения, мобильный телефон, кого просмотров. И дальше выбираете категорию контента. Там, не знаю, авто, мода, красота и здоровье, мода. Что у вас, как бы, по тематике вашего видео. В моем случае это видеообзор. Дальше выбираете, были какие-то жалобы на канал или нет. Естественно, если вы берете, что были, ваш канал даже рассматривать не будет. И, как бы, отправляете заявку. Заявка рассматривается один-два дня. В моем случае рассматриваю два дня и одобрили. Ну, чего я очень не обрадовался. В принципе, подать заявку может любой канал. Новый, не новый, старый, там, не знаю. Неважно. То есть они, я так понял, одобряют больше всего новые каналы, где видят, что реально качественный контент, и человек старается стремится делать хорошие видео. Ну, в общем, пробуйте, отправляйте заявку. Еще раз показываю, где можно найти ссылку. Ссылка будет и под этим видео в описании. Вот, ссылка для подключения партнерки. Вы просто переходите и заполняйте эту как, анкету. Ну как бы, все, что хотел вам рассказать про, про, про программу. Э, как бы на сегодня опять же все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Пока.